Итак, друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Мы продолжаем серию видео из отпуска, сегодня второе видео и оно посвящено тому, что происходит на рынках. Я говорю в первую очередь об американском рынке, потому что российский рынок, в принципе, непосредственно движется за Америкой. И сегодня именно про Америку, да, то есть мое видение, что, в принципе, происходит. Ну, в первую очередь нужно, то есть, здесь хочется сказать несколько фактов. Первый фактор – это то, что почему рынок рос и почему он так начал сильно корректироваться после э, сентября месяца, начиная с октября месяца. И тут нужно понимать, что финансовый год в Америке, в американских корпорациях, соответственно, он начинается в… вернее, заканчивается в сентябре месяце. Это связано с тем, что в сентябре месяце заканчивается финансовый год, в октябре подводятся итоги года, в ноябре, соответственно, происходит оценка эффективности сотрудников и к различным детственским праздникам происходят выплаты бонусов. И поэтому, несмотря на то, что мировая мировой финансовой ликвидности было достаточно существенное сокращение денежных средств, в первую очередь от Центробанка Америки, а это приводило к тому, что рынок, американский рынок, если вы посмотрите, до 31 сентября прям четко рос, Как только сентябрь закончился, с октября началась коррекция, и там было две волны коррекции. Для чего это было сделано? Для того, что заканчивается финансовый год, хорошая отчетность, хорошие прибыли, а акции компании стоят достаточно дорого, все получили хорошие бонусы по итогам года и в принципе рынок можно как таковой слить. Почему, в принципе, происходило падение, да, то есть, здесь вопрос, с чем была связана коррекция, будем ли мы падать дальше, еще ниже, или же мы будем расти. Здесь у меня складывается своя точка зрения, то есть, в принципе, все прекрасно понимают, что напряженности очень много. Причины напряженности с момента последнего кризиса прошло 10 лет, раз в 10 лет, как правило, случаются очень серьезные коррекции, более 30% на рынках ценных бумаг, потому что акции очень сильно вырастают. Второй момент. Денежные средства в 2018 году начали становиться дорогими. Да? То есть, был рост процентных ставок в Америке было сокращение активов на балансе Федерального резерва Соединенных Штатов Америки, что тоже сокращало ликвидность в банковской системе. И это в свою очередь приводило к тому, что деньги становились дороже, покупать по очень высоким ценам уже достаточно рисково, да? а так как происходит увеличение процентных ставок, разгоняется инфляция, которую таргетирует Федеральная резервная система, это в свою очередь приводит к тому, что ожидания по прибыли компании на будущий год, да, они снижаются, потому что деньги становятся дороже и ликвидности нет. И тут получается, вы находитесь в состоянии, как инвестор, да, если вы являетесь частным инвестором, не крупный, который видит денежные потоки, у которого доступ к очень узкой информации, да, то есть, если вы просто это видите и оцениваете, то у вас складывается следующая картинка. Вот есть фондовый рынок Америки, да, который вырос там, в три раза. с 2008 года, показав среднегодовую доходность более 30% по S&P 500. Это не считая дивидендов, да, которые были получены. Это беспрецедентный рост, потому что в среднем рынок S&P 500 растет там на 8-9 в год. То есть очень много выросли, да, то есть цены активов достаточно находятся на высоком уровне и еще выше они могут быть только в том случае если компании и дальше будут эффективными, если они и дальше будут зарабатывать много. А когда деньги у вас становятся дорогими, то в этом случае это приводит к тому, что ожидания по будущим прибылям снижаются, то есть покупать уже по таким уровням не очень-то и хочется. Второй момент, было повышение процентной ставки, было повышение процентной ставки, три раза в общей сложности было повышение процентной ставки в Америке в 2018 году. Как раз таки после декабрьского заседания была вторая волна распродаж, когда Федрезерв, во-первых, повысил процентную ставку, несмотря на протесты Трампа, когда Федрезерв заявил о том, что они будут продолжать снижать, активы на своем балансе, то есть еще больше сокращать ликвидность. И рынки на это отреагировали, естественно, негативно, потому что инвесторы закладывают прогнозы в будущее и считают, что прибыли компании от дорогих денег будут уменьшаться и безработица будет увеличиваться, при всем при том, что инфляция находится ну, на достаточно высоком уровне. И это привело к неким распродажам. Что мы наблюдаем сейчас? Сейчас я говорю о конец января начало февраля 2019 года, и тут речь идет о том, что... Что вызывает рост рынков, да? и американский рынок восстановился достаточно быстро, обновляют максимумы и российские площадки, обновляют максимумы и ММВБ и РТС, то есть люди находились на неком таком старте, то есть они понимали, что все дорого. Кто-то выходил в кэш, кто-то открывал короткие позиции, потому что рынок стоил дорого. И это, соответственно, приводило к тому, что люди находились в деньгах. И тут происходит, что вы по уровням видите, что рынок обновляет максимумы, то есть появляется какой-то большой покупатель. Почему появился покупатель? Потому что, как мне кажется, мы наблюдаем определенный развод большого числа инвесторов со стороны Федерального резерва. Опять же, я не хочу быть обвиненным в том, что я там за какой-то э, мировой заговор, да, но то, что я наблюдаю, э, Положительная риторика, то есть, вроде бы как США должны договориться с Китаем, да, риск торговых войн сокращается. Второй момент, мы говорим о том, что, и видим то, что заявление председателя ФРС Паула, они говорят, что мы, да, мы учли, мы считаем, что процентные ставки там не надо такими высокими темпами повышать, и может быть, мы задумываемся о том, что активы будем более медленными темпами сокращать на балансе. То есть фактически рынку дают импульс, показывая, что, ребят, еще какой-то промежуток времени, 1 два квартала, будут дешевые рынки. Для чего это в принципе надо, чтобы опять был позитив на рынке. Если позитив на рынке, люди начинают покупать, толпа начинает покупать, да? то есть толпа оценивает вот эту вот ликвидность и в конечном счете. А вот эту толпу, которая начинает покупать и верит вот в эти все сказки, закрываются большие ребята, потому что им нужно выйти в кэш, да, то есть им нужно полностью разгрузить собственные позиции. Объемы очень высокие, рисков достаточно много в финансовой системе, поэтому большим ребятам, банкам, хедж-фондам, им нужно разгрузить позицию, чтобы встретить кризис во всеоружии. Об кого закрывать эти позиции, кому эти бешеные объемы ценных бумаг, которые сейчас находятся на балансах банков, кому их сгружать? Их нужно сгружать толпе. Как заставить толпу покупать? То есть дать импульс, дать информационный вброс, ребята, все нормально, все окей, паники никакой не будет, мы ликвидность в принципе давать будем, не волнуйтесь, не переживайте. И то, что я наблюдаю сейчас по клиентам, Клиенты нервничают, да, потому что делалась ставка, кто-то просто в кэше находится и не зарабатывает от этого, нервничает, но это более спокойная ситуация, нежели чем люди, которые ставили на падение. Но, как правило, если посмотреть любому кризису, любому падению, да, предшествует движение в пределах 6-9 месяцев, рынок достигает максимума. Потом происходит коррекция на 10-15%, затем в течение квартала идет резкий выкуп и обновление максимальных значений где-то плюс 3-5, может быть 7% и свал очень сильный, очень резкий свал вниз. Вниз падение может быть и 50%, да, это касается, и, ну, то есть это было и в России, это было и в Америке, и сейчас в принципе можно наблюдать, что большие ребята разгружают позиции. Что делать обычному частному инвестору в такой ситуации? Ну, во-первых, относиться спокойно. Во-вторых, после обновления максимумов, то есть вы смотрите на уровни по S&P 500, по NASDAQ, по ММВБ, по РТСу, Как только индексы обновят максимум вверх на 5-7% выше, ну вот где-то ориентир, да, где, где должен находиться, нужно разгружать свой инвестиционный портфель. То есть распродавать акции, инвестиционные э, позиции, да, то есть нужно распродавать, и иметь больше кэша. Если говорить о том, какой все-таки кэш иметь, я по-прежнему настаиваю на том, что этим кэшем должны являться доллары, потому что в первую очередь, когда все-таки будет большой залив, люди будут выходить в кэш. Самым ликвидным кэшем сейчас является доллар. Поэтому вот если говорить про стратегию, что конкретно делать, я бы говорил о том, что… Сейчас на текущих уровнях можно фиксировать прибыль, можно фиксировать по своим акциям, выходить в кэш, покупал, покупать доллары как таковые. Уровень покупки доллара где-то 65-65-50. Они интересны для покупки. А в этом видео, наверное, у меня все. Если было полезно, если было интересно, ставим лайки. Подписываемся на страницу и всего вам самого хорошего. До свидания, удачи, увидимся в следующем видео. На связи был Максим Петров. Счастливо.